Приходит мужик в шляпный магазин. Знаете, да, этот интервью? Слушайте его еще раз. Приходит в магазин, что-то меряет, меряет, вот одну, вторую, третью. И такой, как, знаете, ну ты такой, уже поддостал этого. Ну, продавца он подходит. Ну, ну вы уже определились. Он говорит, ну не знаю, верьте эту шляпу, верьте. Он говорит, ну что вам не нравится? Он говорит, да она у вас какая-то. Он говорит, на вот, это искусство русского мада. Некоторые, не, некоторые не очень м, знающие люди, к которым я себя не отношу, они еще, мое любимое слово, блядь, тоже туда. Ну, я на всякий случай решил, ну. Я считаю, это не, культу, это не культурное слово, если оно русским человеком используется вместо запятых. Это говорит о том, что ну, человек не образован, человек ну, не может подобрать нормальные слова, и он вставляет туда вместо запятых это. А это, это серьезный, очень важный термин, очень сильный, эмоциональный и тому подобное. Ну, я на всякий случай работаю, и вот, чтобы никого не расстраивать, стараюсь тоже его выкинуть. Но пока не получается. Но с тремя словами, я красавчик. Фу, все, все точки на «ды» поставил. Я уверен, вы сегодня расскажете анекдот дома, да? Я вижу, по глазам, что ну всем нормально.